Детей Данила, заверни в селение. Цыган без коня, что без ног человек. На землю сядешь, работу дадим. Какое счастье! Догоняли! Опять на землю зовет. Добрый конь, куча детей, да длинные дороги. Вот оно, цыганское счастье! хе хе Пропал конь у цыгана! Приходит и цыгану пропадать! Э? Мимо его серого, Иско, как был хозяин, так и будет. Oh <laughs> На бледном небосклоне звезд исчезает хоровод И тихо край земли светлее, И вестник утро ветер веет, И сходит постепенно день. Эх, и прилажен у тебя стих, а Эс Пушкин. Она ушла, как председателя найти. Где живет, спрашивают? Среди цыганок молодых одна была. И долго ею, как солнцем, любовался я. Где живет, спрашиваю?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 не злая, как резкий перец, а друг твой, да злоба твоя. В полном успехе от тебя, дорогая. В полном успехе, красавица. Мазалатируй, что мучка. Скажу, в какой час счастье придет. И глаза твои злые, и от тебя вся высохла. Высохла вся от зависти. И от любви подруг уводишь. Фу! Фу! Я белая. Твоя? Наша. Мне чего надо? Чтобы они жизнь настоящую увидели. Покажем. Коней цыганских возьмет колхоз? Возьмем. На смычке об этом поговори. Качеви задержим. тип, -тип. дорогие гости. С помощью. не горячие, уборочные, а лошадей не хватает. И друг, на знакомый... И, Надо. Давай, Да, Данила твой старик с прижимом. Может, табор увезти. Может. На Северный полюс табор ведет и оттуда верну. На концу пришел душу открыть. Давай, давай. Земле качу их. Видим. Пошли дела. Скажи, Данили, правду. Истинную правду. Открой душу. Зачем ты, Ган, в жизни понадобился? Зачем? Дружок, дружок, вот Иван, ходит с нами человек. А зачем ходит? Хороший колхоз. А много таких. Oh, oh, oh, oh Дабор не хочет коней дать? <свист> а ты? Я? <свист> да, ты! У тебя казённая дорога. Ну-ну, no, а no. дальше? Э-э-э, e -e -e, Трифовая на одной дороге с тобой стоит. Спокоя не находит, к берегу прибиться не может. Ой-ой-ой, что ж делать На храбрость поверни дело. А то упустишь, <свист> прозеваешь, не нагонишь. <свист> пиковой неудача останешься ладно. <голова> Куда ж ты, трифовая дама? Шла я леса, вышла я поле, ой-ой-ой, какая дама! Пану, Я в это! Шукар! Приду, приду! Мне дорожка говорила, ты смотри, не забывай! Ил! Пой, Ой, того гожу, того гожу. Манга туда са, где-то манга. Не пхен, пхен манга, манга туда са, где-то манга, пхен манга. Да, тут не выжала. Ты рада манга выжала? Видите, дают туку Я для тебя кур воровала. Бродяга, бродяга, пищи, чтобы у твоей лошади печенка пожирнела, бродяга. Ай, расскажи, расскажи, бродяга. И ты родом, а ты Ай, да я не Ай, да я не знаю. Когда золы душка пригрела, я затонула корепоки сном. И сохранится песня эта глубоко в памяти моей. Mm. Проходите, проходите. Тимошенька. Мы тебе помощницу привели. Ты ганка. Ничего, оденем, оденешь. Работай, меня не запугаешь. Хотя бы и на земле. Всем семье удумал? Я тебя не держу. Уходи, Савра мучи! То, что они уже купили! И тебя купят! Где в Колхозе дали. А что? Авансом! Я к ним на работу пошла! Привет! закон таборе закон благодарности и ты забыл его кто дал тебе коня Ютко? кто спас твоих детей кому обязан ты законом благодарности Она у них любимица, за ней потянутся и остальные. А вот она этого не понимает. Не втолкуешь. Я все это понимаю. Но вот не понимаю. А еще актив. Опора. Ты ган не купишь, председатель? Привели, как говорили. Ты можешь идти или не можешь. Йо, йо, йо, йо, и Бью! Бью! Бью! Бью! Бью! На гроб, на Саввен. Просторно живешь. Семья большая. Я да мать. Стихи да продам. Дело, Сенька. Хотим цыган на землю посадить. Эй, ты. Конюх. Не прилетел бы ты. Одну семью, пока образуется. У меня мать Старого Завета, предрассудками. Так, хорошо, так, так, хорошо, так, хорошо, хорошо, так, так, вот, вот, так, так. доме поискать. А Ютко мужик правильный. Да и на Альту ты бы мог оказать влияние. Альта? То есть Ютко? Да ты бы с этого начинал. Пожалуйста! А мамаша? Моя мамаша? Да она у меня актив. С парашюта хочет кидаться. Укусения. Покажи ему новый шестер. Ага, ладно. Слушай, Ивану, Баро председатель сказал, хай я буду первый колхозник на всем белом свете. О, О! А! верно, Ютко, Хозяйствуй! Не стесняйся, а жить, жить здесь, одно слово, живи, хозяйствуй. Хозяйствуй. Хозяйствуй! Крепко зацепили за сердце. Ну, соколы! Век будешь свободной птицей колхозник ютков Будет корова, семейство чай с молоком пить начнет. <звучит> Придет Ютко в табор. Чавалы, о, парлетари! А э -э -э -э -э. Их, придет к Даниле Ютко. Я в джидо. А ну-ка скажи, хоть ведома тебе воля, Веселит тебе сердце? Так-то, мурре. А что может сказать бедный цыган вожаку? Я знаю. Он скажет он скажет. И знаем, чего ты хочешь. Ты хочешь оставить Таба. Ты хочешь стать мужиком. Ты хочешь переступить закон. Мы выслушали тебя, Данила. Твой серый возил этого человека, который когда-то был цыганом. Который платит злом за добро. Закон есть закон, тут есть суд. Иди, дорогой в колхоз, иди, но кибитку свою с женой, с детьми сам отвезешь, вместо серого. Довезешь, будешь в колхозе. А если нет, Тогда ты узнаешь, что такое закон. Я про девушку спрашиваю. А -а -а. Любви все возраста покорны. Ее порывы благотворны. Люблю, Ваня. <связывая> Какую девушку люблю. Но, Да. характером попала. И моя характерная. <связывая> <связывая>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 Сватал. Сватал. Согласна. Не согласна. Не жених я, значит. Значит, не жених. Утешься, Сеня. Она дитя. Твое уныние безрассудно. Ты любишь горестно и трудно, а сердце женское шутя. <реклама> <реклама> <реклама> <реклама> На Новосеевне пропляшут до утра. Ночью уйдем кочевать. И конюшней. Лошадей наши, увидишь ты, Якуб. Отец приглашает на новоселье тебя, Данила, и весь табор. <музыка> Понимаешь, Матачанки, с тем и гуляем. Дорогие товарищи, сегодня мы с вами приняли в колхоз цыгана Ютко. Но сегодня праздник не только Ютко, а и всего цыганского народа. Цыгане веками кочевали по земле, и вот страна советов сказала, остановите безрадостное кочевье, работайте и счастливо живите на нашей земле в национальных цыганских колхозов. Товарищи, за всех трудящихся цыган. Чавалы, Расскажите об этом в Кочевье. Хай не поверят. Засмеются. Не, скажите, что видели сами. Цыгана с семейством под крышей. Смотри, отец мой какой счастливый. Камал, поем за здоровье колхозника Ютко. <Ру> -у -у -у. Salta. Кому нужна была твоя молодая жизнь? Не понимаю. Не можем. Не можем остаться в доме, где убивают цыган. Дай у Домой! Доктора, поле летит. Колхозники. Кромало! А -а -а! Было когда-нибудь, чтобы цыган убивал цыганку? Дорожишь старый цыганский закон? А сам пьешь цыганскую кровь? Ты знаешь закон. Идем в лес. Алло, ты кушал в колхозе? Расскажем цыганам, как погиб ютко, молодцом! Впереди, с вожак! Кому тесно вдвоем, те в лес уходят. Э, довольна! Не уйдет. Все сделано. Ютко где? Где Ютко?